Всем привет, пациенты палаты Немиркин! Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Итак, давайте начнем видео. Вы постоянно сомневаетесь в себе или беспокоитесь о самом худшем, что может произойти в той или иной ситуации? Возможно, вы даже не осознаете некоторые из этих негативных мыслей, поскольку они могли превратиться в привычку или механизм преодоления.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 Итак, давайте продолжим. Первое – перфекционизм. Ставите ли вы нереалистичные ожидания для себя и своей работы? Возможно, вы не чувствуете себя достаточно хорошим и приравниваете свою самооценку к измеримым успехам, таким как попадание в список отличников. Или вам кажется, что другие предъявляют к вам невыполнимые требования? Перфекционизм может оказать негативное влияние на ваше благополучие, поскольку он может привести к нездоровому эмоциональному подавлению, неспособности признать свои проступки и страху неудачи. Это может ограничить ваши возможности для личностного роста и привести к депрессии. Второе – самокритика. Вы когда-нибудь говорили себе, что провалили тест, потому что недостаточно умны или потому что недостаточно хорошо учились? Самокритика, включая резкие мысли и комментарии по поводу вашей внешности, физических и умственных способностей или навыков общения, является одним из видов негативной самокритики, которая выходит за рамки самоотчета за свои действия. Эти негативные мысли о себе могут повредить вашей самооценке и привести к чувству никчемности и депрессии. Номер три – Неуверенность в себе. Вы когда-нибудь говорили себе, что задача слишком трудна и вы просто не справитесь с ней? Есть разница между постановкой нереальных целей, которые невозможно достичь, и отказом от возможностей, потому что вы сомневаетесь в своих силах. Сильная неуверенность в себе может привести к депрессии, поскольку вам может казаться, что вы не способны ничего сделать или достичь. Номер четыре. Чрезмерная задумчивость. Вы всегда придумываете в своей голове наихудший сценарий или делаете поспешные выводы о поведении других людей. Хотя иногда бывает полезно подготовиться заранее, чрезмерное обдумывание ситуаций, которые вы не можете контролировать, может истощить вашу энергию. Склонность к чрезмерному обдумыванию может также привести к тому, что вы слишком быстро сформируете определенные суждения о других людях, что может повлиять на ваши отношения с семьей и друзьями. Номер пять. Чрезмерное беспокойство. Вы постоянно о чем-то беспокоитесь? Может быть, вы беспокоитесь о презентации в классе или о встрече с новыми коллегами на работе. Как бы то ни было, чрезмерное беспокойство может негативно сказаться на вашем психическом и физическом самочувствии, поскольку оно отвлекает ваше внимание от текущей задачи и затягивает вас в повторяющийся мыслительный процесс, который не служит никакой положительной цели. Более того, неконтролируемое беспокойство может быть признаком тревожного расстройства. И номер шесть – микроменеджмент. Вы всегда должны контролировать каждую часть проекта, Хотя вы можете оправдывать эту тенденцию, говоря себе, что только вы можете справиться с задачей, вы также оказываете большое давление на себя и упускаете ценный вклад других. Выход из менталитета микроменеджмента может начаться с признания того, что если другие люди подводили вас в прошлом, это не значит, что они не смогут справиться с ответственностью под вашим руководством. Сталкивались ли вы с какими-либо из вышеперечисленных признаков? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!